себя и так далее то есть он начинает падать ниже чувства радости когда он падает ниже чувства радости в этом случае появляется заболевание если он поднимается выше чувства радости и он становится выдухотворенным появляется высокая духовность доброта тотальное везение я рекомендую двигаться от груди и выше таким образом мы сможем развить у себя элемент высокой духовности Именно поэтому я часто говорю, не стоит обращаться к высшим силам. Так как высшие силы для человека, который падает, могут создать плохие условия для жизни. То есть не изменив свое состояние чувств, а я уже говорил, что мы чувствуем, то с нами и происходит. Не изменив свое качество чувств и не поменяв их состояние радости, наслаждения и удовольствия, человек может скатиться вниз. То есть обязательно будут условия, или трудности, которые заставят человека шевелиться.